Всем привет! В эфире Универ а в студии Екатерина Лазарева. О событиях и жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Ислам в мультикультурном мире. Почему каждый пятый россиянин не имеет своего собственного жилья? В Доме правительства Республики Татарстан премьер-министр Республики Татарстан Алексей Писожин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Йеменской Республики в Российской Федерации Ахмедом Сальмом Аль-Вахиши. На встрече обсуждались перспективы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Татарстаном и Йеменом, в том числе в области образования. В мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. В Казанском университете продолжает свою работу Международный форум «Ислам в мультикультурном мире»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 Подведены итоги конкурса в 2021 года на право получения грантов президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых, докторов наук и кандидатов наук. На конкурсы было подано порядка полутора тысячи заявок. Победителями конкурса стали 10 представителей Казанского университета. Подведены итоги всероссийского диктанта по английскому языку объединившего участников из более чем 79 регионов страны. Всего диктант написали более 22 тысяч обучающихся, в числе которых студенты и лицеисты Казанского университета, ставшие победителями и призерами. Текст диктанта был подготовлен преподавателями Института международных отношений КФУ. Ознакомиться с результатами диктанта можно на официальном сайте Казанского университета. Это был очень полезный и интересный опыт. Конечно же, я не ожидала того, что стану победителем. И была этому очень даже приятно удивлена. Что касается темы диктанта, то он был посвящен событиям Великой Отечественной войны, так как в этом году исполнилось 75 лет с момента ее окончания. Данный текст напомнил нам о том, как важно ценить подвиг нашего народа и бережно хранить воспоминания о нем. Как обстоят дела с жильем в России и как оценивают свои жилищные условия россияне? Об этом расскажет наш корреспондент.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 значит, часть старого жилья относительно старого, она осталась и до сих пор функционирует. Соответственно...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 До конца 2020 года будет опубликован еще один эпизод подкаста «Новый год глазами детей будущих студентов Казанского университета». Напомним, выпуски размещаются в группе Музея Казанского университета в социальной сети ВКонтакте. Каким событием экспедиция Алмаза-Алеева посвятила свое кругосветное путешествие и с какими сложностями столкнулась в пути? Обо всем этом расскажет наш корреспондент. Продолжается кругосветное путешествие на парусной яхте Мелонга, руководителя парусной школы Татарстана, капитана плавания Алмаза Алеева и его команды, помощника капитана Ильфата Минибаева и боцмана Виля Сагитова. Экспедиция посвящена двум знаменательным датам. Мы через Татарстан. Вот. Это очень правда. Вот. И второе, то, что еще вторая годовщина, 30-летие, со дня первого... Вертолета. Это был год. Протяженность маршрута составляет более 40 тысяч километров. В мае экспедиция отправилась из Санкт-Петербурга в Казань. Затем маршрут был проложен через Стамбул. Далее вышли в Атлантический океан и прошли Панамский канал. Мореплаватели также планируют посетить Самоа, Фиджи, пройти до Австралии и закончить свое путешествие в Турции. Однако маршрут может измениться из-за сложностей, связанных с COVID-19 оформление документов при прибытии в какую-то страну. Вот. Фонально у нас взяли ясли на Очень, В общем, как бы внять у меня Не знаю, как на маркизе будет. А в Австралии вообще надо сложно будет, я не знаю, там вообще пустят ли нас. Но будем стараться попасть туда тоже. Не обошлось и без других сложностей. Мы с мы попали в два раза э, в Средиземном море в сторону. Вот пришлось там немножечко нам. Э, Поплатить, как говорится, да. Затем в э, Кариевском море край, краешек зацепили урагана. Вот, были поломки небольшие, там два раза рвали по сам потом ремонтировали. Вот такие вот, в принципе, дела. Путешественники отмечают, что чувствуют себя прекрасно, и ближайшие праздники проведут в море. Кристина Надршина, Радик Загидолин, Ленардо Авлетьяров, Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!